потому что часто люди говорят, а вот насколько она должна вырасти, а когда нужно продавать. Если хотите знать мое мнение по этому поводу, смотрите данный ролик обязательно до конца. Надеюсь, он вам будет полезен, и вы для себя определите параметры, когда вы будете продавать акции. Само название... Видео очень интересное, само название темы очень интересное. И когда такой вопрос задали Уоррену Баффету, он ответил, что горизонт моего инвестирования – это бесконечность. И в дальнейшем он это трактовал следующим образом. То есть когда вы… у него много таких философских рассуждений, как относиться к телу, как относиться к покупке акций. Отвечая на вопрос, когда покупать акции и насколько по времени, когда продавать, Баффетт говорит, что э, когда принимается решение создания семьи, и вы встречаете потенциального супруга, вы с ним ходите, смотрите, присматриваетесь, да, сходитесь характерами, не сходитесь. И в этом случае, когда все-таки заключается союз, то есть можно назвать друг друга мужем и женой, то в этом случае каждый союз, который заключается, предполагается, что он продлится до бесконечности, пока смерть не случит нас. Точно так же Баффет подходит к покупке акций, да, и отвечая на вопрос, когда продавать, но если у вас такая философия в голове, возникает ответ никогда. Горизонт инвестирования, тогда бесконечность. И здесь очень важно уделить время вот этому конфетно-цветочному периоду, когда происходит знакомство, когда происходит общение, когда смотрится на со соответствие характера, точно так же подходите к акции. То есть не покупать акцию с позиции того, что, ну представьте себе, что вы за всю свою жизнь, за всю свою жизнь можете купить только 10 акций. Время, когда вы начинаете активно зарабатывать, это период там 21-25 лет. И вот мы понимаем, что у нас есть 35-40 лет и за 35-40 лет мы можем сделать только 10 выстрелов. За это время мы можем купить только 10 акций. Не вот эта философия, которая сейчас очень активно продвигается «купи, продай, шартани», а именно история связана с тем, что купить хороший качественный бизнес, который вам будет постоянно генерировать денежный поток, с которым вы будете жить счастливо и просто получать удовольствие от каждого прожитого дня. И если вы идете с этой философией, то мы тогда понимаем, что если хороший бизнес, он маржинальный, он платит хорошие дивиденды, у него хорошее корпоративное управление, у него значительная доля на рынке, у него есть имя и репутация, у него есть дорогой бренд. И вы можете с этой компанией, когда присматриваетесь, да, заключить контракт этот брачный, заключить союз и быть акционером этой компании вечно. Но то же самое говорит Баффет. Мне ничего не мешает на самом деле в дальнейшем при условии, что... Супруг не меняется, у нас у вас постоянные конфликты, не выполняются супружеские обязанности, постоянные скандалы, ссоры. Нам порознь лучше, чем вместе. То же самое может и произойти с акцией. Когда поменялся менеджмент, когда ухудшилось положение, когда рынок, на котором работает компания, перестал быть конкурентоспособным или стал низкомаржинальным из-за высокой конкуренции, когда компания не может отстроиться конкурентов, у нее падает выручка, у нее падает чистая прибыль, у нее падает размер дивидендных выплат, падает, снижается дивидендная доходность. В результате не краткосрочных каких-то кризисов, как в семье, которые тоже периодически бывают, а это становится на постоянной основе. И никто не хочет менять эту ситуацию. Что не мешает развестись с такой компанией. И поэтому вот первый такой ответ на вопрос, да, когда нужно продавать акции, примените вот эту философию Баффета, да, то есть брачного союза. Вы купили, заключили контракт. Я предлагаю сейчас немножко поставить на паузу, открыть свой собственный инвестиционный портфель и посмотреть на финансовые показатели компании, которые у вас сейчас есть в портфеле с пониманием того, а зачем вы его купили и готовы ли вы всю оставшуюся жизнь пока смерть не разлучит вас, являться акционером данной компании. Второй момент, когда нужно продавать акции, есть такой критерий. Критерий, связанный с тем, какова должна быть доля рисковых активов и консервативных активов в вашем инвестиционном портфеле. В принципе, его заключается в том, что доля консервативных инструментов, без рисковых должна быть такая, сколько вам лет. То есть, если мне 41 год, то 41% портфеля у меня должен быть консервативным, 59% должен быть агрессивным, Акции относятся к агрессивному портфелю, и это получается тоже. Очень хороший эффект. Я там, могу посоветовать прочитать книжку Джека Велча «Мои годы в General Electric». То есть это человек, который был SEO General Electric, который с 80-го по 2000 год увеличил капитализацию General Electric с 10 миллиардов долларов до 100 миллиардов долларов. Так вот, Джека Вэлча в свое время назвали «Мистер нейтронная бомба», потому что с приходом его на пост SEO и введение определенной системы управления в General Electric, было определенное правило. Сотрудников компании оценивали по системе 360 градусов, и у каждого менеджера в KPI, в ключевом показателе эффективности, стоял показатель, что он в своем отделе должен уворить каждый год 10% сотрудников, вне зависимости от его личных отношений к человеку. Первые три года проблема не возникала у менеджеров, а в последующие три года столкнулись с очень существенными проблемами, потому что идет ротация. Людей просто сокращают, увольняют, но увольняют самых неэффективных. При этом человек сам по себе может быть эффективен, но находясь именно здесь, именно на этом месте, он становится, скажем так, неэффективным, он может работать в другом месте, и то есть его или переводят куда-то по горизонтальной ветви. Да, то есть другое подразделение, в другой отдел, или его увольняют непосредственно, потому что здесь, на этом месте, он находится неэффективным. 20% сотрудников должны двигаться вверх по карьерной лестнице, и 70% сотрудников являются ключевыми. Почему я привел в данном случае пример с Джеком Уэлчем в его деятельности в качестве SEO General Electric? Относитесь к акциям точно так же. Помимо того, как вы становитесь старше, в портфеле должен уменьшаться риск, при этом акции имеют свойства, они сами по себе растут в цене, они выплачивают дивиденды. И вы каждый год производите оценку, какие акции нужно исключить из портфеля. Потому что каждый год будет ситуация, что какие-то компании теряют свои лидерские позиции, происходят какие-то негативные изменения с портфелем, но вы для себя в рамках своего инвестиционного портфеля, отвечая на вопрос «когда продавать?», у вас принцип, который вы нарушить не можете. Вы стали старше. Приемлемый уровень риска для вас стал меньше на 1%, поэтому 1% акций из всех, которые присутствуют, вы должны исключить из портфеля, переведя это в более консервативные надежные инструменты, потому что к, чем старше мы становимся, тем более важен вопрос арендной доходности постоянного денежного потока, то есть происходит ротация из акций роста в акции стоимости. Если сама компания не перерастает этот предел, не переходит с течением времени из акции роста в компанию стоимости. Мы просто от нее избавляемся, потому что она, владение этой акцией, в общем портфеле несет для нас значительный риск. Это, наверное, ключевые два параметра, на которые стоит обращать внимание для того, чтобы ответить на вопрос, когда имеет смысл продавать акции. В идеале никогда, но опять, если мы руководствуемся позицией и концепцией Джека Велча, и у вас это отзывается внутренне, вы можете для себя выработать такую собственную концепцию. В качестве примера, опять же, могу привести проект «Миллион долларов за 8 долларов в день». Проект существует с октября 2018 года по настоящий момент. И мой личный ответ на вопрос для моих детей, которые пока самостоятельно не могут управлять портфелем, на протяжении четырех лет. Каждый месяц совершаются только покупки, и по факту было совершено в общей сложности только две продажи. Первая продажа была обусловлена тем, что жена стала плохой. То есть компания сказала, я не буду публичной, я не буду торговаться на фондовом рынке, я делистингуюсь, и продать ты меня не сможешь. И это была вынужденная продажа не потому, что компания стала сама по себе работать плохо, а потому что она просто перестала быть публичной. И была продажа с убытком. Второе, это была акция Русала, которые делали изменения площадки, на которых они обращаются, и дешевле для меня и для клиентов было продать эту акцию в депозитарных расписках и купить эту акцию в локальном российском рынке. То есть продажа была, но по факту это не продажа, это был обмен, смена юрисдикции, да, то есть где торгуется эта бумага, и она по-прежнему присутствует в портфеле. За четыре года только одна продажа, и то по факту продажа той компании, которая просто перестала быть публичной. Вот так вот, отвечаю лично я на вопрос, для себя, когда продавать акции. Напишите обязательно в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну, а если хотите узнать более подробно, проходите по ссылочке. Есть мастер-класс, где я обо всем об этом рассказываю абсолютно бесплатно. Рад буду вас увидеть в качестве участников. Сегодня же на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания. Пока-пока.